мы на смотровую площадку здесь бия и тут мы записываем тайны стендапа к ее передачам вот так отстань я приветствую вас себя на канале куда едем куда едем это вопрос Есть две проблемы. Проблема номер один. Все устали сидеть дома. Дети устали сидеть, мы устали сидеть. Проходя мимо друг друга, говорит, опять ты ходишь тут по квартире. Ладно, да, шутки шутками, но действительно это уже очень сильно напрягает. Больше месяца. Мы честно откарантинили дома и уже надо куда-то выходить. Элементарно, чтобы подышать воздухом. И тут первая проблема, идти некуда. Город уже открыт, трафик увеличился, он людей много ходит, но закрыты общественные пространства, такие как пляжи. Нормальных парков у нас отродясь не было, а те, что есть, они, по-моему, тоже сейчас закрыты еще до сих пор, да? Ну, мы не проверяли, где можно спортсмены се... бегают. Где спортсмены. Играю. Окей, можно сейчас ездить, проверить как раз туда. Ну и вторая проблема, не менее серьезная, сейчас период дикой жары в Таиланде. Можно, конечно, гулять по улице, не запрещают, масочку одел, и пожалуйста, вперед. Но я вот с утра сюда прогулялся, не с утра, а днем прогулялся до парикмахерской, которая почему-то оказалась переполнена. Откуда все люди? Все вроде разъехались, я не понимаю. Вот. Не постригся, зато прожарился хорошо. И больше у меня желания по улице ходить пока нет. Куда идти в таком случае? Если дома обрыгло, на улице жара, пляжи закрыты. Где кондиционер? Торговый центр. Да, пошли гулять, торговый центр. Окей, okay, решено. Едем на Протонак. Сначала посмотреть, какие там парки открыты. Кстати, дорогу открыли на протонакс Ура! В обе стороны. Уже даже успели нанести разметку. Необычайная прыткость для местных дорожников. О! Здрасте! Здрасте! А где кто-нибудь, кто бы регулировал вот это вот броменское движение? Типа водители сами разберутся, да? Как проехать? Накладывают эти полоски. Вот эти вот. Полоски-тарахтелки. У меня периодически мои друзья, кто первый раз в Таиланд, приезжают, спрашивают, что это такое. Мы едем на машине. Дорога нормальная. Это что, блядь? Вот. Кто не знает, в Таиланде вот эти вот полоски, они не просто нанесены краской на асфальте, либо на бетоне В общем, они толстые и при движении по ним вызывают вибрацию колес сильную Это сделано для того, чтобы предупредить водителя о приближающемся пересечении дорог, перекрестки, светофоре В общем, в любом, любом, любом участке, где нужна повышенная бдительность Окей, okay, Традиционно поднимемся мы на смотровую площадку, хоть она и не была закрыта, но там точно мы можем немножко пройтись. Но мало ли где-то не удастся, здесь наверняка уже сейчас прогуляемся немножко, воздухом подышим и поедем исследовать другие точки. Даже немножко люди есть на смотровой и парковка он там работает, машин полно. Чтобы запарковаться на смотровой, нужно ее проехать, спуститься чуть вниз. Хотя, те, кто был, наверняка это знают. А, спуститься вниз немножко, и вот здесь будет такой поворот. Нарисована парковка. Ах, Тут узенько. И здесь же, кстати, туалеты. И мы опять на той же точке, где вот, только что там впереди проезжали. И здесь можно запарковаться. О, петухи. Что? Я их не заметил сразу там. Ага. Петухов тут много. Здесь петухи по деревьям лазят и по заборам. Они думают, кто это, да? Ну что, петухов не видели, а? Городские дети. Он сувенирка уже открылась. В общем, ларечки около смотровой открыты. Топить, блинчики сделать. Кто бы знал, что здесь написано. Ну, наверное, для тайцев, раз, раз по-тайски. А вот там дождь. Очень жарко, больше буквально пару минут здесь не провести. Надо в тенечку уйти. Что там вы? вы? Тиху. Смотан дальше вы, за лавкой. Вот здесь ⁇ орал. Да вон они, они от вас бегают вдоль этих кустов всех. <свы> а девочкам хорошо, они вдвоем, они их могут загонять, да? <свы> Опа, ты спалился, а ну-ка. <свы> вот, <свы> вот он. Он второй. Воздухом подышали на город, посмотрели, фоточку в масках памятную сделали. минуты Три минуты прошло, уезжаем, да жара вообще, ужас. Слушай, а мне кажется, это не тайки. Туристки? Ну да, она не по-тайски говорит, а по-хмерски. А что, Камбоджа открыта, что ли, для Таиланда? Не понимаешь? Не, она ну, приграничная, может. А, думаешь, они застряли, да? Ну, мало Большой, Студенты женский? Студенты какие -нибудь. Да, б... да И, да. Возможно, как бы соседним странам что-то уже открыто. Не нет? Не нет? Нет. Все закрыто и даже тайцы до сих пор еще находятся за границей Таиланда и не могут вернуться. не всех возвращают. Да, слушай, они этих петухов гоняют. да? Ты смотри. Дети Я никогда не были в деревне. Кирилл, смотри, с другой стороны ходит. Не знает, как к друзьям попасть. Стой, стой, стой, стой. Он бы под машину взглядывает. <связь> он а <шлетать> научился. <связь> В общем, тут стало плотнее, чем еще пару недель назад. Плотнее на своих машинах. То есть, это банкок. Да? Даже если это и местные, я имею в виду из Паттайи, ну например, живут они где-то в доме, да, там за суклубитом. Раньше им зачем надо было в город? Только в магазин за продуктами. Ну, да. А сейчас появилась возможность пойти подстричься, в ресторанчике посидеть, на смотровую заехать. Ну и мы на самом-то деле хотели там проверить, да? Ну вот, бабушка бежит прямо навстречу машине под колеса, молодец. Спортом занимается. Открыто. Ну, так, парковка открыта здесь, там забор открыт, пешеходные дорожки. Китайский храм. Сейчас уже вторая половина дня и солнце идет на спад, жара. Их сюда привезли уже. Видишь, маршрут туристический. Тук-тук <сосочка> маршрут. А вот внутренний туризм возрождается. Первые туристы, как у да, да, да. Ну По ним видно, что это какая-то совсем деревня-деревня приехала. Ты знаешь, сегодня в новостях показали, что какая-то была вечеринка на 44 человека. Там э, все нарушили э, чрезвычайное положение, пили, музыка была, диджей. В ну, баре суд, в каком-то. Но, но, судя по их костюмчиках, вообще все мимо проходили. Никто на день рождения на вечеринку не собирался. Поэтому по одежде в Таиланде вообще не судят. Окей. Okay. Какие-то все в рубашках, чуть ли не это. А. Не в домашних пижамах. Сейчас очень классно здесь фотографироваться. Людей почти нет. И можно поймать момент, когда лесится будет совсем пустая. Это что за занятие такое? Это, это нужно кидать денежку. Куда кидать? В пупку. В пупку? Да. И что будет, если ты попадешь денежкой в пупку? На пост, ну, просто так попадешь и ничего не будет. Ну, давай. Почти. Нашли себе развлечение на полчаса, Отлично. Дети при деле. Кидать. О, золото попала. Молодец. Умничка. В общем, отличное развлечение кидать в пупку монетки. Оп, инстаграмчик. Видосики. Хочет. Она хочет. сделать подношение лошади, потому что она родилась в год лошади. М -м -м. Теперь в дырочку нужно. В какую? Молодец. Что за полиция? Что военная полиция? Чего они здесь? Наблюдают, да? Ну, да. ну никому же не запрещают, нет, смотрю, нет. если все бегают. Все в масках, но без касок. Нет, нет. Безопасность. Смотри, еще один. вот вообще просто все. То есть без исключений, там, не через одного. И это не потому, что они за городом вроде как по какой-то дороге едут. В городе также, да, ездят без сказок. Да, в городе. Вот опять без сказок поехали. Здрасте, девочки. Спортивная площадка на Протомнак открыта. Сколько народу-то, да? Ты посмотри. Че, им не жарко, да? Не жарко, но они вон в тенечке занимаются. Не, наверное, не пойдем гулять. Что-то мне тут как-то. это Такому неспортивному как-то стыдно гулять. Тебе сюда и нужно гулять. Но да. сейчас с другой стороны туда подъедем. На смотровую с буквами. Там парковка находится как раз между смотровой и этой спортивной площадкой. Бра! Открыто! Оказывается, сколько много спортсменов в городе стало. Стало, это вот ключевое слово потому что мы... они всегда бегали, мы просто сюда не ходили. Да как бы часто? Даже мы... марафон бегает, кстати, тайский. Окей, бегуны есть, их периодически видно. Но сейчас прям все стали. С другой стороны, хорошо же, освободилось время, народ спортом начал заниматься. Видите, кто-то время тратит на спорт, а кто-то на бложики, как я. Смотри, обычно мы дальше с парковки спускаемся вниз на букву, никогда вперед не ходим. фото. Сердечки. Фирус спросил, что за памятник? Ротари Куб. Их логотип. Ротари Куб это международная благотворительная организация? Вот. Ну, голуб веточкой, голуб мира, не знаю, сверху. Да, почитаем. Да, Патая, Ротари Интернешнл, Тейси Сити. Февраль 2006 го установили. И благотворители, которые это установили. Почетные члены. Руководитель Нил, Нил Сколов. Нил Сколов это много лет здесь возглавлял Патая People Media Group. И сейчас возглавляет, да? Я, я его давно не видел просто. Нет, нет, нет. Он такой Жив-здоров, здоров, да, дедушка? Окей. <звы> ну, все равно, в любом случае, на спортивной площадке аншлаг. Я столько людей здесь не видел никогда. Много, и, и ходят много, и бегают, и занимаются, и даже дети наши хотели пойти там позаниматься. Лишь бы только чем-нибудь, <звы> только не везите домой. <звы> Слушай, а здесь внизу же была когда-то площадка спортивная, она куда делась? Дом построили на ее месте? Ну да ладно. Одно время эти дорожки вели к большой спортивной площадке. Именно там было понастроено. Я когда-то давно снимал для телевидения здесь соревнования по маунтинбайку. Вот. И они по этим всем лестницам, по этим горам понастроили там себе трассу и ехали вот до той по спортивной площадке в конце. И там были последние этапы там, прыжков и там, прибытия. Стрелка до сих пор висит. Какая стрелка? Ну, вон стрелка. Идти туда, да? Ну, это да. Просто что лестница. Да? Нет, а стрелка тоже откуда -то спортивного мероприятия. Да? Конечно. И вон на столбе еще. Зорница. Вон на столбе. Да. Здесь змея. Пальмовая. Убежала. Видела. На ветку убежала. Но я там уже не видно. В кустах пойдемте ко мне. Теперь все будут идти на шухере. Где змея? Что-то было? Слышал, да? одну историю. А в первый год встретилась абсолютно случайно в городе со своими одноклассниками, с которыми много лет не виделась, и решила им такая понтануться и отвезти их сюда на гору, на смотровую площадку. По-английски наверное это называлось Viewpoint, но по крайней мере сейчас все говорят Viewpoint. И мы взяли такси, тук-тук эм, возле Волкин-стрит в самом начале и чтобы не переться сюда пешком я им показываю доверх на гору и говорю Viewpoint. Он такой Окей. И повез нас полностью всю Южную улицу до Сукумвит. Я как бы не водитель, думаю, ну мало ли что произошло. То есть до Сукумвит я еще молчала, на Сукумвит я спросила, говорю, а где Вьюпоинт? Он такой, окей, окей, я знаю, где Вьюпоинт. Мы ехали, мы проехали весь город, мы доехали до чая прыг, улицы, Это практически уже конец Джамтьена. И приехали в деревню, которая называется View Point. Короче, одноклассники меня реально, наверное, запомнили Но всю жизнь сказали, мы тебя не видели Сто лет, еще бы сто лет не видеть Ну вы в конечном итоге потом приехали сюда? Ну да, я говорю, да нам как бы на гору надо было На Буддахилл А, точно Тогда я ему сказала Буддахилл И он такой, е-мое, ну понятно И он вернул нас сюда Как сейчас помню, мы договаривались на 100 батов Я ему 100 батов и заплатила То есть он, конечно, наверное... Ну, До сих пор тоже нас помнит. Ну, то есть он не, он не специально, да? То есть он не возил вас кругами. Личусь я кругами. Вот такой отсюда открывается замечательный вид. и Вы его уже знаете, наверное. И тут мы записываем тайный стендапы к ее передачам с видом на город. Вот. так вот встань, чтобы было. Вот. Вот так. Здравствуйте, Татьяна Максимова. Я приветствую вас себя на канале. И так как мы тут часто записываем, то я заметила, где вот сразу же первое изменение, кто-то уже повесил первый замок. А это значит скорость, да, будет поломничество. Замками? паломничество с замками, да. А у нас нет же в Патае, да, нигде замков? Патае с замками. Дерево какое-то было, нет? Нет, в Сингапуре было. В Сингапуре да, там прям, в прям был такой бизнес, там стоял забор у торгового центра, торговый центр организовал, поставил автомат по продаже зам замочков, вот там же можно было замочек подписать и повесить на специальную такую стену. Сити-холл ну, тоже можно поставить сюда автомат такой по продаже замочков и организовать. Ой, здравствуйте, ты и я навсегда, это русский замочек. Свободить. Вот откуда традиция, <смех> <смех> точно. <смех> ну, надеюсь, у них все хорошо, и они еще вернутся вот к нам в Патаю. А может, они живут вообще в Паттайе. Ой. Так, что отсюда видно? Это райончик Наклыа, или Патайский Паттайский Манхэттен. Да. Вот это самый дорогой кондо в Паттайе, ков. Такой маленький, дизайнерский. Я не уверен, как сейчас, но раньше здесь был в этом Кондике самый дорогой квадратный метр в Паттайе. Центр фестиваль с отелем Хилтон сверху. Так, а где здесь терминал 21? Где-то, наверное, вот здесь. Вот он сзади, он же находится на второй улице, там видно. Какой-то купол у них на ресторане открыт, на крыше. Ну и, виднее всего, конечно же, пирс Балихай. Я еще помню те времена, когда здесь было все заставлено лодками. Вот здесь вот были сходни в воду. И мне нравилось приезжать сюда рано-рано утром на рассвете. Обычно после ночного гуляния. Если догуляли до утра, то приезжать сюда и встречать здесь рассвет. И наблюдать, как тут происходит такое внизу движение. Тракторы таскают лодки, сгружают их в воду. Вот такие лодочки, вот как там стоит. Очень хорошо, что город переделал здесь все и сделал такую отличную площадку, на которой, кстати, проводятся теперь городские различные мероприятия и Новый Год здесь встречают, ставят городскую елку. Это общественное пространство. Непонятно, секьюрити будет, закрыто, да? А, но ну это вроде как пляжная уже зона, поэтому Тут пляжей нет, камни, но к пляжу Все снимают закат. Красивый. А что ты будешь брать? Я буду тайский чай. И закат. Фоточку хочу сделать. А -а -а. Да? Да. Наконец-то. Какие-то простые вещи, да, сразу по-другому воспринимаются. Очень красиво, давно мы не были на таком красивом закате. Все дома отсиживаемся. На море. На море не были давно. Это технический пляж, но технически это территория моряка. Поэтому вроде бы как сюда пускают. Я вот вижу паром идет, скалана, пустой, то есть они все-таки ходят, эти паромы. Они, наверное, для жителей, да, кто-то ну, же передвигается. Сообщение, да, то есть гарантированным государством с населенными пунктами. В общем, жизнь вернулась в город, людей много, гулять теперь можно, только не в жару, на закате, самое лучшее.